Друзья, приветствую вас. Меня зовут Вячеслав. Хочу вам сообщить о том, что завтра, 23 ноября, стартует первый поток нашего трехмесячного практического курса по трейдингу «Тотальный трейдинг». Хотел в этом видео объяснить, как будет проходить обучение, что вы приобретете в итоге, какие знания и на чем оно в основано. Первое. Обучение проходит в онлайне в виде видеоскринкастов. То есть вы получаете доступ к своему личную, к личному кабинету на платформе антитренинги, где весь курс разбит на 8 модулей. Каждый модуль занимает определенное время. Две или одну неделю, в зависимости от сложности модуля. Модули вам открываются поочередно после прохождения вами предыдущего. Что это значит? После того, как вы прослушали информацию по модулю, вы выполняете домашнее задание, практическое. После этого сдаете Практическое задание, и мы с вами встречаемся в онлайне каждую неделю один или два раза для того, чтобы провести аналитику ваших сделок и ответить на ваши вопросы, подкорректировать усвоенный материал по предыдущему модулю. После этого только открывается следующий модуль с новой недели каждую пятницу, где вы снова приступаете к изучению материалов и так повторяется по кругу до завершения вами трехмесячного курса. В ходе данного курса вы изучите три торговых стратегии, которые можно будет комбинировать между собой, если вы этого захотите, или же торговать по каждой в отдельности, смотря что вам подойдет больше и что у вас будет больше получаться и какой профит вы будете получать с каждой стратегии отдельно. На этапе обучения постоянно вас будет поддерживать куратор и также поддержка, которая будет отвечать на любые ваши вопросы, которые будут возникать в процессе обучения. Также хочу сообщить, что в честь праздников, в преддверии их, даем 60% скидку на курс. Данная скидка будет действовать до 0 часов 23 ноября, то есть до завтрашнего дня. Вы можете еще успеть. Напоминаю, что осталось 4 места. Что это значит? Это значит, что 3 места свободных на стандарте и 1 место свободное на премиуме. Есть также базовый тариф, который не ограничен по количеству участников, так как это самообразовательный тариф, то есть вы занимаетесь самостоятельно, получив материалы курса. На нем также присутствуют домашние задания, то есть вы не сможете перейти к новому уроку, не сдав домашнее задание, которое мы точно так же проверяем на наличие ваших ошибок и корректируем их. Но единственное отличие то, что на нем нет поддержки, нет прямой связи с нами и нет открытых онлайн фидбэк-сессий, на которых мы обговариваем ваши вопросы, корректируем изученный вами материал, а также анализируем ваши сделки. Если у вас возникают какие-либо вопросы относительно курса, как он будет проходить, и не знаю, что угодно, вы можете задать их либо в удобной форме на сайте, которая расположена там, Ольга Кравченко ответит на ваши все вопросы, ну или же я отвечу в зависимости от того, кто будет онлайн, также вы можете написать мне напрямую, ссылки будут под этим видео на мой контакт в Телеграме, или же просто спросить об этом в комментарии под этим видео. Также основная фишка, которую бы я хотел вам озвучить. Мы готовы вернуть вам деньги, если в течение трех месяцев мы не научим вас зарабатывать на трейдинге. Идем на такой шаг, потому что мы уверены в качестве своего обучения, уверены в своей теории, мы сами используем данной стратегии, которым будем вас учить в своей ежедневной практике, в управлении капиталами инвесторов и в своей собственной торговле. Но хочу предупредить, что данное правило оно действует только для тарифов стандарт и премиум, так как на нем мы полностью корректируем ваше учение, учебу, ваше усвоение материала и корректируем лично ваши ошибки. На базовом же тарифе вы изучаете материал сами, поэтому мы не можем, к сожалению, вас контролировать. Еще раз напоминаю, что скидка 60% на курс. Цены действительно смешные За трехмесячный курс по трейдингу, откуда вы выйдете профессиональным трейдером с возможностью зарабатывать на рынке реальные деньги. Скидка действует до 0 часов 23 ноября, то есть до завтрашнего дня. Сегодня-завтра у вас есть возможность приобрести этот курс просто за бесценок. Поспешите, друзья, количество мест ограничено. Будем всех вас рады видеть. До встречи на курсе. Пока.